Во дворе одного из самых почетных жителей Элистанжи приветствует дорогого гостя. В соответствии с чеченскими адатами Рамзан Кадыров усаживается не рядом с Эмином Магомадовым, а чуть пониже. Это не первый визит главы региона к старейшему селения.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 Благодарность Рамзану Кадырову выразил и один из представителей Мюридов Кунтахаджи в селении Сайдамин Закараев. После этого глава региона направился в гости к вахита Такалашеву. Он пострадал еще во время первой военной кампании и с тех пор парализован.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 У нас не знают свои У них много людей. Чтобы быть Foreigners Баритя, нет, eben world-очков Studio, mulheres развития слушают dl DsR. Мы еще рассказывали там город Берлина, дал мостик к городу Берлин, дал где-то. Аминь, да, аминь, да, аминь, да, Тарешина попросил собравшихся прочитать дуа, после чтения которого Рамзан Кадыров пожелал ему здоровья и долгих лет жизни. После полуденную молитвы глава региона совершил в мечети Элистанжи. Она восстановлена в 2008 году по поручению Рамзана Кадырова. Находится в Веденском районе Изиярд Хади Кишива, По дороге к которому глава региона встретил большую группу паломников из Ингушетии и западных районов Чечни. Они проделали путь около 150 километров. Не злоупотребляем. А, да, направились совершая да. После этого глава региона побывал в самой святыне. Да, да, да. К вечернему намазу Рамзан Кадыров направился в родовое селение Центарой в мечети имени своего дедушки Абдулхамеда. Он вместе с соратниками совершил молитву. Затем верующие собрались в доме у матери главы региона Аймани Нисиевной. Она вручила муфтию республики подарок – священный Коран с подставкой для чтения. После чего верующие прочитали мовлит, посвященный дню рождения лучшего из людей. Закончился религиозный обряд с чтением Дуа Азай Саваджамал Хаджалив при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеховской Республики Новости.